Итак, третья часть продолжаем снимать. Откроем соску. Самое главное, что должно быть у малыша. Оливься. снимем, вот такая сосочка, давайте дадим ее малышу. Правда глаза закрываются? Да, и не открываются. Спит Сейчас откроем вот эту вот ручку. Мы ее специально открыли. Ой! Ой! Ой! Вот такая ложечка с тарелочкой. Алло! Вот такая ложка с тарелочкой. Вот такая бутылочка. Ой, она твердая уже. С одной стороны, твёрдая. Вот здесь какое-то свидетельство о рождении. Я не знаю, сейчас откроем. Меня как-то так обманули. Сказали, что это свидетельство о рождении. На самом деле, это было что-то... Обычная картонка. Посмотрим на эту книжечку. Ой! Это что-то непонятно. А, это свидетельство о рождении и картинка малыша. И с этой стороны. Также здесь есть браслет для мамы. Угу. Так, как его вынуть? Ну, так мне стоит просто... браслетик.